Доброго времени суток, уважаемые зрители и слушатели информагентства «Ледокол». Сегодня мы опять попросили Бориса Виталича ответить на несколько вопросов, связанных с историей, с его профессией, собственно говоря. И в связи с недавними событиями хочется знать нашим подписчикам, как происходили братания на фронтах Первой мировой войны? Как вообще развивались отношения армий, противоборствующих во все времена, возможно, краткий какой-то экскурс, Борис Витальевич даст. Ну и чем это отличается от коллаборации, сотрудничества с врагом? Вот такую вот тему. Сегодня обсудим, да, Борис Витальевич? Да, только я не знал, что это в связи с сегодняшними событиями. То есть для меня это неожиданный факт. Ну, нет, в связи с да, сегодняшними событиями такая тема родилась. А так мы будем говорить о том, что было когда-то давно. Нет, просто тут какой момент? Нынешние события, они идут недавно и так далее. А те же самые братания на фронтах, они начались на третий год Первой угу. мировой войны. То есть когда уже солдаты, в основном уже старших возрастов, потому что младшие уже повыбиты были. То есть Они... здоровые, крепкие мужики за 40. Ну, в значительной мере, да. И вот здесь какая картина получается. С одной стороны, а... уже никто не помнил все те, те причины, которые декларировались, когда эти войны, эта война начиналась. У нас уже месяц на третий забыли про сербов. А тут уже три года прошло, да. Mm -hmm. войны. Очень большие проблемы были у французов с выяснением целей войны, у англичан еще больше у немцев, где никакая победа ничего не светило. И вот э, на это накладывалось то, что командование и правительство использовали свой, соб, свои собственные народы как пучное мясо. То есть, это мы можем вспомнить и верденскую и мясорубку, да. И будет битва на Соме. И у нас, собственно, даже наш брусиловский прорыв ⁇ это страшные потери с обеих сторон, без какого-либо стратегического серьезного результата. Так. И солдаты, сидящие в окопах, они уже... Э... У них была единственная мысль такая, что не надо убивать друг друга, не надо воевать. То есть крайне пацифистские настроения. Они, кстати, к этому не проходили через, например, во Франции, через мятежи. То есть там после бойни Невели были восстания целых воинских частей, которые подавлялись силой оружия. У, -у, -у. У нас такие моменты не особо любят рассказывать, но это было. А, моменты, связанные с неподчинением. Ну и дальше можно уже вспомнить, что, например, в той же самой Германии революция началась, вот и свержение кайзера Вильгельма, а, с восстания на немецком флоте, когда его пытались послать в очередной выход. И вот на этом, этом этапе как раз солдаты брали в свои руки инициативу о прекращении боевых действий на своем участке фронта, независимо от офицеров и так далее. И вот происходили вот эти самые братания. Кстати, впоследствии немцы, например, использовали вот эту вот тему братаний во Вторую мировую войну для того, чтобы обезопасить себя со стороны французов, а потом французов кинули. Это тоже люди. Это плакаты... во время страны войны, что ли, было? Да, когда вывешивались плакаты с обеих сторон, не стреляйте, и мы тоже не будем стрелять. Я думаю, такое прокатывает один раз только за историю. Но там, короче, немцы кинули, потому что как? ну, это, У фашистов в этом плане как раз-таки с бодростью и мотивацией было более-менее нормально, но, например, уже у итальянских фашистов все получалось хуже. То есть им тоже довольно быстро надоело воевать. Настолько надеялось, он что они потом вообще своего вот этого великого вождя, дучи, который бросил наш вагонь, да, они его повесили. Ну, может, так потому вот. что он их в огонь-то бросал, а прибыли с этого никакой не получали. Так вот, и вот, короче, у нас часто пытались показать во время перестройки, и вот, собственно говоря, вот дальше, когда продолжали заниматься антисоветчиной, показывать, мол, какие большевики поганые предатели страны, да, Пытались показать, что вот эти вот братания на фронте, они э, сродни коллаборационистам-предателям. Mm -hmm. При этом те же самые люди, что самое интересное, они оправдывали реальных коллаборационистов э, Великой Отечественной войны. Mm -hmm. То есть того же Влада, вы, те же самые люди оправдывали? Локотскую республику, Красного, в основном таких. Mm -hmm. То есть они их оправдывали. Чем же на самом деле отличаются коллаборационисты? Дело в том, что коллаборационисты – это вообще вполне такое конкретное явление, специфическое, которое связано только с оккупированными территориями. То есть коллаборационисты – это те, кто идут на соглашение и на службу э, оккупационной администрации. Mm -hmm. То есть коллаборационисты – это те, кто… Вот, допустим, полицаи – это коллаборационисты. Хиви, ну в какой-то мере тоже был коллаборационист. Хиви это советские военнопленные, которые, чтобы не попадать в лагеря военнопленных, соглашались выполнять вспомогательные работы в интересах вермахта. Там, водить машины, готовить на кухне и так далее. То есть, высвобождать это... своей работой боеспособных бойцов. Немецких солдат для окопов. Угу. Понятно. То есть, в 42-43 году этих хиви было достаточно много. Нехорошо. То есть Власовцам они не э, равнялись. Ну это как? Это просто использование на пленных То есть говорить здесь о том, что это предатель, нет, это не предатели. это просто, ну как? Вот Власовцы это предатели. Они с оружием в руках сражались против своей страны, своего народа. Хиви это не предатели, но... Тоже не, не особо не хорошо. Да. да. Не предмет гордости совсем. У нас, кстати, даже один из фильмов советских э, про военнопленных был посвящен вот такому хиве, который был водителем у немцев. Но, правда, потом он как раз, э, по-моему, там... Про него, по-моему, как раз было, что на танке прорывался с полигона немецкого. Так, это Я, случай мне... Ой, был же этот фильм, где там на танке действительно до 2018 года снятый, где. Старый еще был, да. Новый, но ну, про новый не стоит он полная фигня, но вот старый был черно-белый еще. Но суть-то не uh -huh. в этом фильме, суть в том, что э, вот это как раз то, что называется коллаборационистами. И вот когда у э, вот китайцев, допустим, в Вевцев это часть гоменданосов, которые признали власть японцев и согласились на со соучастие в этой в великой сфере сопроцветания. То есть стали фактически служить японцам. Это вот во главе с Это были коллаборационисты, то есть армия 600 тысяч человек. Uh -huh. Так вот. Ну, там в Китае вообще большие массы народу со всех сторон были. Видимо, их не сейчас стало много, их всегда было много, да. Процент китайцев в мире не растет, он постоянно снижается. То есть сейчас каждый где-то шестой человек китайец, да? А 2000 лет назад каждый второй человек на Земле был китайцем. В 80-м году каждый четвертый человек на Земле был китайцем. Это то есть китайцев стало меньше или все-таки остальных приросло? Проц... Остальные быстрее прирастают. Uh -huh. Понятно. Ну, ладно, мы что-то от темы отдалились. Да. Так Вот вот здесь вот, короче, коллаборационисты, это те, кто сотрудничает с оккупационной администрацией. К ним также относят и прямых предателей. То есть они тоже коллаборационисты, но еще и худшая их часть. Вот типа того же самого Власова, типа Краснова, Шкуро, Вот эта вот вся мразота это, скажем так, наиболее энергичные и сознательные коллаборационисты. Враги Советского Союза. Те, кому сейчас предлагают памятники начать ставить, Вроде да, как памятник Краснова уже даже стоит на территории... Вот здесь, когда мы говорим об отличии тех же самых братаней, вот частей, распропагандированных и большевиками, и меньшевиками, ну, короче, частей, которые были против войны, uh -huh. на феврале 17-го года, например. А -а -а Там не шла речь о сотрудничестве с оккупационной администрацией. Вот, кстати, что самое интересное, Краснов, он под крышу кайзера убежал после Октябрьской революции, да? Uh -huh. Он говорит, что немцы поставили большевиков, да? финансировали и так далее, мол, большевики служили немцам. Нет, большевики немцам не служили вообще. То есть здесь не шла речь о том, чтобы перейти на службу к немцам против своих. Здесь речь шла о том, что мы прекращаем стрелять, потому что нам всем надоела война. Ну да, у нас дома дела. И, собственно говоря, немцы, когда с этим вот как раз... С ведь большевики, когда предложили мир без аннексии и контрибуции для всех, это они просто озвучили немецкие предложения 1916 года. То есть это предложили немцы. Так как немцы, ну, они уже поняли, что проигрывают войну, они рассчитывали, так сказать, тихо съехать с темы без территориальных потерь, без финансовых личных потерь. Ни Николай II, ни англичане с французами на эту бодягу не повелись, потому что они знали, что будут выигрывать, и поэтому почему мы должны на равных расходиться. Да еще и больше пострадав по своей территории от войны. Так вот, но ну вот когда большевики этот немецкие предложения, по сути, приняли и предложили принять их и немцам, то есть мир без аннексии и контрибуции, да? немцы их кинули. То есть, с одной стороны, они получили тогда, Преимущество. То есть, они захватили тогда Украину, захватили э, большую часть Беларуси, захватили Прибалтику. Навязали Брестский мир, по которому, собственно, и собирались как раз аннексировать часть территории и вытребовали контрибуцию. То есть, кинули по своим предложениям. Да? Но дело в том, что на этом они потеряли полностью доверие собственного народа. То есть, вот на этом китке. И uh -huh. антивоенные настроения в Германии после этого Китка резко усилились. То есть, раньше, э, как бы правительство Германии, ну, правительство Второго рейха, Эль -Эль, они умудрялись объяснять своим согражданам, что вот, мол, Германия хочет мира и только мира, вот и без каких-либо uh -huh. там аннексий и контрибуций, то есть, ну, типа, давайте замеримся, вот мы готовы к переговорам. То есть, внезапно, после нескольких лет войны, которые почти сами немцы с австро-Венграми. И начали по, ну, не самому надуманному поводу, но всего лишь из-за какого-то Эрцгерцога Фердинанда. И в итоге они теперь говорят о мире. Нет, так они говорили о мире. Mm -hmm. И большевики согласились этот мир принять. Mm -hmm. Но большевиков немцы и австрияки кинули. Получили с этого кратковременные тактические выгоды. То есть продовольствие, оккупированные территории, высвобождение сил. Но. В итоге это привело к гораздо более быстрому, чем ожидалось, поражению Германии и Австрии. Почему? Потому что в Германии и в Австрии э, люди перестали верить в мирные намерения своего правительства и поняли, что будут воевать до последнего австрияка, до последнего немца. Угу. Именно это привело к тому, что э, после заключения Брестского мира на Западном фронте против французов немецкие дивизии либо целиком сдавались в плен, либо целиком обращались в бегство, то есть они перестали держать фронт. А немецкий флор, вот когда его пытались отправить в очередной самоубийственный выход в Северное море, просто весь взбунтовался. Это привело, кстати, вот еще несколько раньше, чем восстание было немецкого флота, к капитуляции Австрийской империи, которая тоже развалилась именно на этих вещах. То есть нельзя вот так кидать надежды собственного народа. То есть раньше не внушали, что, мол, они с той стороны не хотят мира, а мы мира хотим. И вот у нас остается вариант либо, так сказать, погибнуть, либо победить, потому что с той стороны мира не хотят. Здесь на мир согласились, но сами немцы и австрияки на мир на равных не пошли. Тогда уж их правительство, немцев и австрияков. Да, и кстати, что самое интересное, после этого резко снизились антивоенные настроения в Антанте, то есть во Франции и в Англии. Ну, потому после что... такого китка, да, действительно трудно договариваться. Да, о мире. Потому, что же английские и французские правительства сумели объяснить своим солдатам и своим гражданам, что Молдаму, мол, вот видите, вот немцы предлагали, вы хотели, чтобы мы приняли их предложение, но вы видите, как они поступают с теми, кто принял их предложение. Мир да. они на самом деле не хотят. А поэтому давайте еще воевать. Да, и поэтому, собственно говоря, стойкость французских и английских войск в 2018 году была выше, чем немецких. Так, ну, значит, братания – это когда на линии фронта? Братания – это когда военнослужащие угу. с двух сторон отказываются стрелять друг по другу. Отказываются, потому что им уже надоела бессмысленная война. Угу. Так вот, а, с точки зрения военной это, конечно, полный трендец, и это абсолютно недопустимо. Но это показывает правительству, что, наверное, все-таки имеет смысл уже начинать говорить о мире. Угу. Но... То есть как бы сигнал снизу, что если дальше будете то вот продолжать войну, то солдаты обернутся-таки против вас. Ну, что, собственно, в Российской империи произошло? Ну, в, да. В Германской империи и в Австрийской империи. То есть во всех этих империях это произошло. И говорить, что в этом виноваты только большевики, тоже как-то бессмысленно. Нет, в этом виноваты правительство как раз-таки. Потому что, извини, революционную ситуацию создает всегда правительство. Никакие революционеры его создать не могут. Вот в данном случае это была деятельность правительства, которое типа готово было воевать до последнего солдата, до победного конца, когда солдаты воевать уже не хотят. И сначала солдаты начинают брататься с противником и прекращают вести боевые действия. А когда их начинают снова гнать, вести эти боевые действия, они просто разворачивают штыки против своих властей. Это было в Российской империи, это было в Германской империи, это было в Австрийской империи. Но большевики, которые были в Российской империи, но которых не хватало в Австрийской и в Германской, они, по крайней мере, сумели удержать от распада страну. А то, что произошло с Австрийской империей, ну, думаю, вполне очевидно. да? Кучка мелких стран. Ну да, Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия. Все же от них разделились. Да, и вот, собственно, и в этом идет отличие как раз-таки вот этих братаней. То есть, Братания – это нарастание пацифистских настроений в войсках. Коллаборационисты – это люди, мягко говоря, боятся умирать за свою родину и зачастую просто идут на службу противнику. То есть, это разные совершенно понятия. Коллаборационизм и Братания не имеют никакого сходства вообще. Вот, допустим, кстати, что самое интересное, коллаборационизм вот даже не всегда можно как-то осмысленно осуждать. Почему же? Я приведу пример коллаборационизма из Первой мировой войны довольно своеобразного. Дело в том, что у нас и так лояльность войск была достаточно низкая, потому что у нас кто не дворянин, не чиновник, кто-то не человек. Правильно? Так. В Австрийской империи все было гораздо хуже. То есть, как, для кого-то лучше, для кого-то хуже. Там, если ты не дворянин или не чиновник, то ты не человек. Но еще если ты не немец, ты не человек. Mm -hmm. То есть, э, помимо сословных привилегий, еще и национальные. Чехи, Словаки, Хорваты. Но ну, Венгрии еще в более-менее привилегированном положении находились, но все равно были ниже немцев. Mm -hmm. Остальные были и ниже венгров. То есть, все вот эти вот славянские народы. Вот откуда, собственно говоря, взялся чехословацкий корпус, мятеж которого англичане с французами устроили, э, как раз-таки развязав нас масштабную гражданскую войну? Сбежал. Это 72 тысячи чехословаков, которые служили в Российской империи, сражались против австрийских и немецких войск. То есть это был фактически как бы осознанный выбор. Почему? Потому что они хотели вернуться в независимую Чехию, в независимую Словакию, а отнюдь не в Австрийскую империю. Австрийская империя им была не то, что глубоко по барабану, они ее достаточно сильно ненавидели. Собственно говоря, это можно хорошо понять и по произведению Ярослава Гашка про Ашвейка, да, и mm -hmm. глядя на судьбу самого Ярослава Гашка, Дело в том, что из 72 тысяч бойцов Чехословского корпуса 60 тысяч как раз-таки поддержали белых, ну, спровоцированных англичанами и французами, а 12 тысяч поддержали большевиков, в том числе Ярослав Гашек, который у нас сражался уже в рядах Красной армии. И вот это как раз люди, которые радовались распаду Австрийской империи, потому что после этого они как бы сами уже хозяева своей страны, они а люди второго сорта. В Австрийской империи вот это вот расслоение оно было очень сильно. То есть, по сути, это можно считать в какой-то мере колониальной империей, только где вот единая территория, но люди разделены на сорта по национальному признаку. Угу. То есть высший сорт немцы, первый сорт но не высший, это венгры. И то, благодаря тому, что у них было венгерское восстание, до этого они тоже были, мягко говоря, в загоне, но венгерское восстание позволило им поднять свой статус. Ну, как говорится, если ты не сражаешься за свои права, то у тебя их отбирают. Да, вот в данном случае они сражались за свои права. Так вот, и очень же свирепо сражались. Вот это даже с помощью Российской империи тогда это восстание подавлялось. Но mm -hmm. после этого империя стала двуединой. То есть не австрийской, а австро-венгерской. Mm -hmm. То есть Австрийская империя и Венгерское королевство, возглавляемое одним монархом. И два парламента, австрийский и венгерский. Которые Там... тоже отчитываются перед одним да, этим жрецом. Да, но остальные жильцов. остались стороны на положении и быдло. Ну да. То есть у них все обязанности в Австрийской империи, империи есть, а прав у них как таковых нету. И вот здесь... А... Все, что можно сказать по этому поводу, это то, что эти люди были коллаборационистами, то есть они перешли на службу к противнику. Они в плену пошли, вместо того, чтобы сидеть в лагере военнопленных, пошли сражаться против своей страны и против союзников своей страны. Но они не считали эту страну своей вообще. Ну, Может, эта страна им тоже заявила в лице какого-нибудь австро-венгерского чиновника, что она не просила их рожать или... Это Ничего же, опять, не должны читать, как раз в браво солдата Швейка. Там же все это есть. Ну да, так вы недавно же у себя перепост делали про альпийских тетеревов и глухих, угу. да, вот кстати. Это, Альпийские тетеревы, это как раз Австрийская империя. Ну, Там, да. дело, кстати, еще хорошо описано, как раз-таки, как э -э здоровый такой чех водичка, постоянно ходил э -э драться с Венграми, то есть с Веря дрался во всех кабаках. Интересно. Тогда, любовь между Венгриями и Чехословаками, она тоже была ярко выражена, потому что вот как раз а, славянские народы а, Австро-Венгерской империи и румыны там, кроме славян еще и так далее, вот все эти вот, они а, считали венгеров предателями, а, которые перешли на сторону немцев. <злели> да. А по идее все такие близкие же народы, славяне вроде как. Хотя от того, что немцы, венгрии и славяне, половина mm -hmm. населения Австрийской империи – это славяне, но mm -hmm. они бесправные. Хотя с другой стороны, от того, что кто-то есть славянин, кто-то относится к этой группе народов, еще не означает, что у них одинаковое, так сказать, мировоззрение или какие-то общие экономические, политические интересы но от этого. Это мы можем посмотреть на дружеские отношения сербов и хорватов. Mm -hmm. И во Вторую мировую войну и сейчас – ну и вообще, как заявление о братскости каких-то народов тоже вызывает Вот как э, вызывает сомнения. захватили Югославию, да? Uh -huh. и, если, и, и, кстати, там коллаборационисты были среди всех народов Югославии. Но э, больше всего их было среди хорватов. Uh -huh. Хотя вот, кстати, сопротивление немцам углавлял хорват Иосиф Тито. Так вот, основное сопротивление составляли сербы. И резали они друг от друга по-черному, правильно? Но это как? Вот оккупированная немцами территория, вот часть населения сражается на стороне немцев. Uh, это вот тоже коллаборационизм. То есть здесь моментов есть много разных, и причин, которые вызывают коллаборационизм, они часто бывают, скажем так, различающиеся. Но для того, чтобы не было, uh, скажем так, много инициативных коллаборантов, как те же самые хорваты, допустим, или те же самые uh, чехи в австрийской армии, да? uh -huh. нужно, чтобы люди считали страну своей. Ну, а для этого страна им должна что-то давать, а не только отбирать. Не то, что давать. Они должны чувствовать, что эта страна ихняя. То есть не то, что они там, мягко говоря, подданные, которые гнобят, а что от них в этой стране чего-то зависит. То есть здесь не только давать имеется в виду. Здесь а, главное, чтобы люди чувствовали сопричастность. То есть они участвовали в управлении страны и так далее. Если людей вытирают ноги, совершенно с ними не считаясь, mm -hmm. то даже если их кормят, они все равно, так сказать, особо лояльных к стране не будут. Ну, понятное дело, что не о каком-то пайке усиленному речь идет, а именно о том, чтобы они могли выбирать в том числе и свою судьбу и судьбу страны, иначе какой-то сопричастности не получится. Mm -hmm. Так, вот про коллаборацию коллаборантов почему-то говорят в связи с Первой и Второй мировыми войнами. А вот было ли подобное явление ранее, да и брата не на фронтах. Иногда оно было вообще, ну как, наиболее яркая картина борьбы, так сказать, патриотов страны с коллаборантами, это uh -huh. можно было наблюдать во время испанской герильи, uh -huh. которая длилась на протяжении пяти лет, и в которой участвовали очень большие силы с обеих сторон. Дело в том, что когда французы пришли, вот Наполеон пришел в Испанию, многие приветствовали его как освободителя, то есть резко были, скажем так, ликвидированы обрублены привилегии дворянства ликвидирована была свистейшая инквизиция но при этом Наполеон захватил э, Испанию для того чтобы там ну как сделать частью своей империи посадить там своего брата королем и часть э, большая часть испанцев это не приняли то есть началась вот фактически как вот, э, созданы были кортесы, которые создали вооруженные силы Оружие предоставляли англичане. И там вот началась очень серьезная война. Как раз местный гириллис партизан против французов. Самым крупным сражением там было, где... Ну, вот с французами. Это где три французские дивизии сдались в плен. Но при этом коллаборационистов там было достаточно много. И одна, например, из испанских дивизий участвовала в походе в Россию. Удивительно. Но То спустя сто вот лет тоже... Испанская дивизия пошла в Россию. Да. А так, оно известно, такие вот коллаборанты известны с древнейших времен. Иногда этих коллаборантов оказывалось вообще очень много. То есть, когда Фридрих Великий захватил, воюя со Фридрихом, захватил Саксонию под вот себя, угу. он сумел принудить капитуляции без сражения Саксонскую армию, 18 тысяч человек. И он ее в полном составе включил в состав своей армии. Вот все 18 тысяч. Вся, вся армия была включена в состав прусской армии. Хотя только что вот -то Саксонию захватило. Ну вот считается ли... Под... Хотя, наверное, с феодальными армиями наемными это нельзя так считать, что они там коллаборанты, если они взяли и изменили нанимателя своего? Или... Ну да, сложный момент, но это как раз да, речь идет о наемных армиях. Угу. Так тут же по факту просто перекупили бойцов Нет, не перекупили. тут одержали победу над страной и всю армию включили в состав своей армии uh -huh. так, так вот. что в принципе под коллаборацию это подпадает другое дело что тут есть колбортельственно всегда есть какие-то свои и да особенно, тонкий момент был... какой-то попался uh -huh. ну таких моментов на самом деле было в мире вот в мировой истории очень много и переход вообще на сторону противника каких-то сил. Допустим, в свое время, во по время похода Тамерлана в Турцию, вся татарская конница, перешла, которая была у турецкого султана, перешла на сторону Тамерлана. Типа зов крови? Или они... Ну, в какой-то ну, короче, предали. Угу. То есть во время сражения перешли на другую сторону. И при этом в этом сражении при Анкаре дольше всех сражались и наиболее э, умело сербские войска, которые как раз недавно были турками завоеваны. Так. А Сейчас сербы у нас... поле было, и там вот часть сербской армии была разбита, а часть, так сказать, стояла в стороне, не участвуя в сражении, и потом присягнула туркам. Вот эти вот, короче, сербы, они пали в сражение при Анкаре. Так, разве сербы у нас не христиане? Они не должны христиане? были турецкому султану платить? А какая разница? В Османской империи всегда большая часть населения была христиане? Нет, я про то, что они из христианских детей набирали этих своих бессмер... населения. А. Османской империи угу. вот до балканских войн, до освобождения Балкан от турок, состояла в значительной мере, больше даже мере, из христианского населения. Uh -huh. в, в, в Анатолийской части Турции очень много христиан, в Сирии огромное количество христиан. То есть это а, в Египте было много христиан, то есть везде были христиане, и в принципе с, с момента вот, военных реформ середины 19 века они уже несли службу в турецкой армии. Просто я вот на языке вертится слово, обозначающее не вот не это не вот, А, точно, янычары, да. Для начала вот. это более ранний период. Это... Ну, турки, короче, во всех войнах использовали местные формирования. В том числе и христианские. Угу. Не, ну, какая-то вот... логика есть в использовании местных ресурсов. Ну, да, и вот христианские оказались наиболее стойкими. Но вот, говорю, это вот как раз, когда мы говорим о коллаборации, нужно смотреть конкретные ситуации. То есть, когда, вот, допустим, Круснов переходит на службу Гитлева, это конкретный предатель, который пришел уничтожать свой собственный народ и свою страну. Правильно? Ну да. Когда чехи перешли на сторону Российской империи, они надеялись как раз-таки освободить свою страну. Почему? Потому что их страна не являлась равноправной частью Австрийской империи. То есть это был в какой-то мере один из законов для быдла. Ну и тут это уже национально-освободительное больше движение. Ну, в общем-то да. При этом если бы в Австрии все были народы равны, ну как в Советском Союзе, да? Mm -hmm. Там бы это было бы только чистым предательством, Но там я думаю тогда бы и такой бы корпус бы набрать тоже не смогли. Но это уже, так сказать, мы никогда бы не узнали. Мы надеюсь через 10-15 лет узнаем, чем заканчиваются текущие события, если они закончатся. Да. Марсель Тальш, благодарим вас за очередной познавательный эфир точнее за очередной познавательную запись мы сейчас не в эфире если что вот. если что мы к вам опять же обратимся за вашим мнением за экспертной оценкой по поводу исторических вопросов и поэтому давай прощаться не будем затягивать удачи счастливо